Ладно, ладно, ладно, ладно. Все продолжается. У несколько секунд. Не, ну, видимо, миссию надо будет перезапускать, потому что у меня вылетела просто иг игрушка, а не сама миссия. Ну, черт возьми, все... Ладно, будет проходить. До того момента, пока тут не появится кнопка пропустить, потому что... Над. 16. 13. да да да да чёрт. Двенадцать Одиннадцать Десять Девять 8, Восемь 6, 6, 6, 7, 7, шесть а, 9, 9, 9, все постоянно? Пять. Супер. А, бо... да Пропустить тут надо, потому что я уже ничего этого не знаю, не смогу. Снейк, что такое? Упс. Эй, what's up, Снейк? Во, Сейчас будем на его машине этой из Хэллоуина. Быть на его хэл. Папа, инопланетяне в стоп. В топлично на. Просто простого. Даааа. Без проблем. А там стоп. -пап. За эту машинку предложит хорошую тему. Это не я. Не помню, что это.. Не... Так и это не я. Это было просто замечательно. Было просто ужасно. Я покажу. А -а -а! ну, Не забудьте Отвези, обгони, то есть. А если честно, ты не знаешь, где этот... Один из двух так... Первый! Я пока что первым еду! Ну-ка, в лучшем мира... Ай-ай-ай-ай! Последние две миссии у меня пропущены, потому что я дебил. Лазерное оружие это только начало. Потом мы направим нашу злую колу под землю в ваши водные источники. Ха. Она поднимет мертвецов. Из могил поднимутся зомби и начнут нападать на живых. И наш рейтинг возрастет. Возрастет до невиданных высот. Это будет потрясающе! А, вспомнил, дальше ты. будет. Вот это будет здорово. То есть я хотел сказать, какой ужас. Надеюсь, их план провалится. Шучу. Вот это будет крутая заварушка. Будут Симпсоны с Хэллоуином. Хэллоуин, дальше будет. Вот продолжить. Ну, да. Надо было бы тут сохранить. Эм, да. вот это вот Хэллоуин уже! Си... Симпсоны Хэллоуин! Чисто Симпсоны Хэллоуин! Чисто Симпсоны Хэллоуин! И все Хэллоуин! Ой, а, ПАПА! Ригор Регор Моторс! Собирай припас, чтобы об отогнать зомби, не забывая времени. Время, время для Иди в дом к Фландерсу и поговори с Недом. Я знаю, что это... Это за... Вау, теперь мне надо Фландер, Это про Хеллен серия. Мне серии. нужно что навешивается что что навешивается из окна. Я знаю, навес! Мне нужно что Эту, эту миссию, эти миссии сравни, я плохие знаю. Где про Хэллоу? дом клетки. Эй, а! а, а, а. дом мо. Знаю я, где дом МО находится, даже так, без. Поговорить мне. У нас на саблике была вторая, но да. Едь домой к себе, еду в дом Симфа. Ай! А, а Я надеюсь, вам нравится... Смотреть, как я, когда я пропускаю, как я играю, когда я пропускаю. Особенно а, стих. Кровака. Нужно привыкнуть к механике управления. А то миссия будет самая сложная на этой площадке детской. Успеть на да, будет миссия, надо запомнить. Самая, сука, сложная миссия. Извините за мат, но я просто по-другому не могу говорить. Самая сложная миссия, будет тут. Я должен буду на этой машине... На этой машине должен буду сюда приехать и... И тут вот эту вот машину зеленую мою поставить. Я должен буду. Ой, а, чёрт, чёрт. Комарьёб! Распелось комаров. честно ты В квартире-то у нас их вообще не, не было до лета, в смысле, а? а? весной? Нет, до весны не было. А вот летом... глобусы, не красный, школьный автобус. не красный, он с Бартом забрать меня, я заплачу. Конечно, похоже, в школе все равно сегодня ничему не учат. Надо. Да. Если вы... А если все это было в России? Айп! Барт. Дорога с Барта. ломью, Джейси. Фу. И все, мне вернули деньги. Так, Ким Макаром. Знаешь, же, Симпсон, что у меня арахнофобия? А арахнофобия, что это такое? Знаете ли вы? Я знаю... Потому что у меня она есть Это боясь пауков Ай Ладно, поговорить с парнем из комиксов Ну, он, он сказал поговорить с ним надо Ну, тогда и... Я... Эй, ты так? Что здесь происходит? Эти пришельцы используют какие-то втягивающие лучи, которые за... Сасывают Ааа, машина зомби! Ё-па Ладно Стопа, мне нужны три сотки. Получай, а. получай! Я супер, супер, супер, Нет, это супер, супер, супер, супер, три сотки купить надо? супер, супер, супер, супер, даже до двух супер, не дошло to keep set. Давайте вот рисоты. Сейчас писто. поэтому пискую душ не буду проезжать, потому что не хочу. <Стит> Я знаю, где этот домик находится и. Вообще. Мне нужен три сотки Я и не говорю про сто Так так, как Влад сказал, что триста у тракториста то и по сто тоже У трактористов Да уже да, я знаю, что будет позже. Почему я знаю? Да я просто уже в эту игру играл, когда уже, как бы, какой-то, какой-то как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, бы, бы, как бы, как бы, как бы, как а Валеру бы видел уже миллион раз Я бы на самом деле искупил бы Жек, Женю ждал бы не Женя, а Валеры, к примеру У вот так, меня такое ощущение Писок душ Вау, теперь мне надо жить. Солсен! Ну и как тебя прошло занятие? Ну и как тебя прошло занятие? Мне это ясно, мне это не очень хорошо прошло занятие. Нет Я лучше поеду туда, где я должен буду. Это миссия, где у меня будет. Мы их уничтожим. Они ради шоков вот это делали, а я просто ради себя делаю это все. Канку кода вы... Про таких ребят знаете, Синкинг есть два пришельца, которые все делают отправить себя. Я сейчас вам покажу, что самое главное. С одной стороны закрыто, с другой стороны открыто. Ас. Я очень сильно хочу там побывать. Вам такая задача. Вот ресорт уже. Ну, я все же вам покажу, что я увидел Смотрите. Вот Можно пройти к мистеру Берн на самом деле Ай Всё, правда А. Ай. Ай. Ну вот, смотрите, сейчас я вам покажу, что тут случилось. Мельком-то глянем. Смотрите, летающая тарелка. А какого хрена она делает Симпсона? Вот у меня вот такой же вопрос, кстати. Был. Возник создателем этой игры, но они мне ответили Хоть я им сколько раз и писал Why... But why NLO doing The Simpsons Fight and run? Они мне ответили, что NLO забыла в Simpsons The Rvd В игре этой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 ну и от поворота, поворота экрана автомобиль тут нету. Ах, так хотелось бы, чтобы он был автор. Ах! ах, Ахахаха! А, а, а. Самое главное, не... не... Не падай, Гомер! Не падай! НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НЕ-НУ! Не, Я вам покажу. Тут нужно будет одну миссию сделать. Когда-то. Точнее... Надо будет туда, надо нужно будет одну миссию тут сделать. Я должен будет подняться к мистеру Бернсу наверх. Если кто это, что это старикашка Магакид забыл, если вы знаете, кто это, то пишите в комментарий. Пиши в комментарии, я знаю мистера Бернса, Мангомери. Я знаю кто это. Короче, а Тут нужно поаккуратнее делать. Если я вам хочу показать, что там делать. Что там будет. Точнее. Вот. во во во Самое интересное, знаете, тут что? Вот, смотрите, у него тут самое смешное и самое интересное. Ай, да я же там стоял-то знать. Эх. Вот у него вот что. Верность старикашка. Не любит, когда его сокол. Ай. Наверное, вот поэтому он и поставил тут этот. Вот, наверное, вот поэтому он тут это и поставил-то на самом то деле. У него тут две сразу. Ай, я забываю, что точно. Р, р, а. Фу. Фу. я справился, я смел, я прошел до конца, до конца. И вс ⁇ и вс ⁇ и вс ⁇ что я должен был сделать. Вам должен был показать. Надо было просто. Так, сейчас... Когда вот она стоит, она, когда эта муха, она... Когда летает, надо её, это, Другая сторона, это не короткий путь. Другая сторона, это не короткий путь. Окей, да. Да, я знаю. Не всегда она является коротким путьом. он будет в Это тормозит моё Это, чё, это, ай! Это чё, для школы? Это чё, для школы? Это, это для школы. Для школы. Это, а, ты, не знаю, ты, согласен. Тут согласен с тобой, барышка. Это тiff Martha <свист> <свист> <свист> нужно у зомби тут что-нибудь купить. Я не помню, что на самом деле машину тут надо. Одну. 500 нужно, а меня 4097. Ну, нужно еще, видим, где-то 3 этих монет. За... <свист> Брум брум брум брум Пиццок Длинные черные зонды. Или зонды. Или что... Найди, где припаркована машина пришедшего. И... -а -а. Вот она вот очень мощная в машинке. Машина. Она вот... И если вам такая машина... Вы, да, такой... А Ай, вот, вот про это я говорю, что она слишком мощная. Слишком мощная тачка. <звук> вот она вот слишком мощная. Здесь слишком живущая, в общем-то. Я бы сказал бы. Всё, что, что угодно у меня на ногу, или нет? надо! Она, она, она, она, она. она... Эта тачка понос, блин... Прикладывает и... Потом и Это бар. Это бар. Переиграть надо. Ну, да. Я знаю, что тут надо делать. В этой миссии надо найти, где она припаркована, и потом следовать за ней. Сделаем это. Не, ну, у нас припаркован глаза сзади нас, поэтому... <свист2> <свист2> я не вижу навида. Я должен сигнать, потому что я не могу. Ладно, я попал. Ладно. Тут... Едет сумасшедший водитель, едет водитель в птиц! да, да, да, да. Ката -палки. Ката -палки. Вот только... Вот, ай! Гопалки! Только эта миссия пройдет, и я все сразу... Себя сниму все подозрениями! Ай, ката... Котярки! А я а должен просто... для себе этих парней. А... Ох, мне... А, а ты бы знал, как мне надоел Гомер для начала. Смотрите, я в другую... В колею он не въедет. Упал. Ай, малютики не украли. <сёк> боли, всё, боли. Я вот не люблю эту тачку, потому что она как резкая, как по носу. Не, ну лучше Давай. вот так. Потому что сейчас будет вот не нам не на этой тачке, а на. она а другой. Вот на вот эту вот очень тачку туда. лететь. Я вот очень буду рад, что здесь, мой дорогой. Прой... Попытаемся пройти с вами. Проще простого. Да. Я помню эту миссию, я так немного дела это.. Так с немного... Давай, это плохо! Эй, смотри по сторонам, куда? Я так с этой миссией много раз эту миссию перепроходил сначала. Сначала проходил, потом пере... Про бру -бру -бру -бру -бру проходил! Не, ну сейчас я, наверное, справлюсь, справлюсь с этой миссией, потому что сначала проходить... Я, я проходил очень долго, а потом проходил Очень-очень-очень долго. Не, ну эту миссию-то мы пройдем, потому что как бы уже осталось времени. А-а-а! 30 секунд. я не Если я хочу избавиться от этих мерзавцев, которые засоряют наши телеэкраны всякой гадостью, тогда мне понадобится бой! Боже, таксище такое ну. Так, стоп Я, самое главное, тех уродов хочу, которые засорят мой, не не наш кран, а мой эфир. А мой эфир сосоряет очень много, честно говоря, уродов. Очень много. Много такое. И школу под Хэллоуин сделали, и... А, Лиза в одежде на Хэллоуин нет. Там что-то с Монти. Найти изощаденных отходов, не забывай о времени. Реке... М -м -м. садись транспортное средство мы сядем спортивная машина зимися супер сладейска машина клобакса это все машины которые у меня пере не красные, вот это вот на это сейчас танец, потому не что мне не меня ни одного No! No! No! No! That's true! Желательно капуст, или сапуй. Да, ладно. Да, ладно. Я и так ничего не вижу, чертян самакин. Так, сейчас поищем день тачки. Эй, это же мо! Эй, это же моё. Если бы я сразу на этой хэллоуинской тачке поехал я бы. Да, я естественно. Переиграем не сюда. Там что-то Монти, надо найти соседних отводов, не забывая о времени. А! Делаем все так, как, по идее, надо было делать. Надо было делать это все быстро. Ой, извините, кто-то звонит. Интересно, кто это? Извините, я просто, дед, не могу видеть уже. Это чёрный карагер. Я не думаю, что я за это время смогу yeah. доехать до да. работы. Не, ну я за минуту доехал. Шесть. Я семь. Лось. Девять. Десять. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один три, четыре, пять, шесть, За 30 секунд доехал За 30 секунд Я туда уже поднимался, но вы Делаю не то, что мне нравится, а то, что я не так не то, что мне нравится. Не просто не нравится. Точно, мне просто не нравится. Играть в плей самый вот себе. 13 секунд. Ааа! Ну ничего, попробуем еще раз. Второй вот. Oh! <laughs> Я знаю, как туда забраться, я сам забирался, да. Однажды наверх. Забирался я. Не сказать, что я не забираюсь, так как я сам уже забирался. Ой, блин, Я, на самом деле, эту игрушку, да, например, он мне её отдал просто так. Я у него просил еще на самом-то деле, мне кое-какую другую игрушку отдать. Точнее... Игрушку ОНО называется? Нет, точнее, не ОНО, а... как там там... Инопланетяне Да, оно... Ээээээ... Да. Ну, не так, сильно Да Я, как бы... Очень много времени в этой пиздец Играю, чтобы ее просто так удалить в смысле все летсплеи все геймплей все игры вы мои прохождения с этой игрушки удалите вот так тут сажать Стоп. ай извините нужен вот надо ну, да посмотреть сколько я уже играю потому что я уже за время честно говоря не слежу это. это прям как мое дело, я помню Я что, только что-то забирался Как только -то я туда забирался, да? Люди мне ну, это не подскажут Не, я на самом деле заберусь туда, но вам не покажу, потому что очень уж много, очень уж много, очень уж много этих, как бы, очень уж много этих пакетов всем, короче. Давайте, пока я, когда заберусь туда, я наберу, возьму видео и сделаю его. Сделаю этот видосик, короче, с, когда я заберусь туда... Покеда. Всем, давай, всем, пока-пока. Уже 39 минут играем. Ладно, короче, все, давай, всем, пока-пока. А меня сейчас...